Всем доброго времени, суток. Вы слушаете подкаст ⁇ Скептика. я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Левон Гелназарян. Привет. Лаида Кушнарева. Привет. И Евгений Брик. Приветствую. Подкаст создан обществом скептиков, кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. Встреча будет как раз на этой неделе и, скорее всего, она будет посвящена вопросам привыкания к лекарственным препаратам. Это вот как раз тот вопрос, который часто встречается в эзотерических кругах, когда используют этот аргумент для того, чтобы сказать, что современная медицина уже не справляется с болезнью. Вот есть такой аргумент. Вот мы как раз поговорим на тему того, что здесь правда, что нет, как эти вещи работают. Ну что ж, а сегодня я хотел бы начать нашу беседу с того, что поговорить, как у нас уже вошло в традицию, об аргументах, которые мы получаем от разных людей. У нас сейчас на канале YouTube уже присутствует немало видео. Я исключаю сейчас видео подкастов, которые мы выкладываем в качестве видео тоже, а даже вот просто видео, которые мы записывали по аргументам верующих видео, которое мы записали по соционике, в ответ мы получаем какие-то аргументы, там уже разворачиваются какие-то свои дискуссии, которые я уже даже не могу за ними следить, их там много, люди между собой уже спорят. И плюс этого состоит в том, что можно собрать какие-то такие очень общие аргументы, и один из очень часто встречаемых, о котором я давно хотел поговорить, это так называемый аргумент от гипотезы. То есть звучит это примерно так. Вы смотрите какое-нибудь видео, и там толкается ну явная псевдонаука. Я думаю, каждый из вас встречал эту вещь. И вы, вероятно, в комментариях или просто при разговоре с человеком говорите о том, что ну, это как бы ну, ерунда полная, и обосновываете свое мнение. Во что он, в ответ на что вам говорят? Вы знаете, это просто автор выказал гипотезу. И все, это просто гипотеза. Хотя на самом деле, как правило, люди, которые выдвигают такие так называемые гипотезы, они на самом деле это пытаются подать как факт, они обычно говорят это безапелляционным тоном, без никаких стандартных оговорок, которые есть вот в лекциях у ученых. И получается так, что на основе этой гипотезы человек выстраивает громадную систему знаний. Вот я вам приведу забавный пример. В общем, смотрел видео какого-то там очередного историка, который там перекраивает значит, и рассказывает про мировые заговоры. У него было, значит, там такое, показывает статую баты Хана, значит, Хан Баты. И там написано латинскими буквами «Бату Хан». И он говорит, но на самом деле, если прочитать это русскими буквами, то мы можем прочитать «Ватикан». И дальше он говорит, а нам рассказывали, что Ватикан – это там то-то, а на самом деле это то-то. И я написал в комментариях к этому видео, просто даже в забавы ради, а может быть ради тех людей, которые кто-то будет проходить мимо скажет действительно, что типа ну как вообще вот можно читать, во-первых, по-русски, во-вторых, почему так легко заменили там «н» на «к», а почему «у» заменили на «и», это вообще где видно, и вообще при чем тут это… Ну, как-то я написал там что-то, в ответ я получил такой длинный развернутый комментарий, где мне рассказывалось о том, что, ну, вы понимаете, автор этого ролика просто высказал гипотезу, это просто гипотеза, не более того, просто предположение, тем более, что мы знаем, что uh, в те времена «г» равно «х» равно «к», поэтому в некоторых случаях можно заменить. Uh, причем там интересно, на памятнике же было, ну, вот представьте, написано там «бату» пробел «хан», <laughs> я этому человеку написал «да» пробел «вайте», Тог пробел «да» и так далее. Он написал все предложения с пробелами, типа давайте тогда ставить случайные пробелы в словах и пусть потомки гадают. Что же это такое? Но, но вот, этот, вот этот аргумент, конечно, он действительно, я считаю, довольно нечестный, кроме всего прочего, это попытка дискредитировать науку вообще, потому что вслед за тем, что не говорят, что вот там вот вы знаете, то, что там существует Нибиру и нами управляет рептилоиды, это только гипотеза. Но то, что теория эволюции существует, и что гравитация есть, и что Эйнштейн был прав, это тоже только гипотеза. То есть они вот пытаются таким образом принизить знания вообще. Мол, ничего нет, ребят, мы только предполагаем, а так мы темные, и как бы моя гипотеза ничем не хуже вашей. Обычно после этого следует, типа, ну вот э, в науке же тоже есть белые пятна, и у нас есть белые пятна. Там наука не может какие-то микроны объяснить и. Мы не можем все объяснить, мы просто молодые еще, вот пройдет. Когда на, когда у нас будет много денег и всего такого, то мы обязательно найдем доказательства. Или человек такой, вот сейчас я выскажу... Гипотезу вы пока примите без доказательств, а вот я по ходу буду вот грамотно доказывать. Потом в течение трехчасового видео ни хрена не доказывает, просто выводит из нее что-то. Потом говорит, вот видите, если бы эта гипотеза не верна, значит, все, что я сказал, бред, типа. А так как я а так как я говорю не бред, то она верна. И там идет еще одна логическая ошибка. А вот насчет надписи на памятник ее интерпретации... — Есть очень много шуток на эту тему, про слова, в которых можно менять букву и получить что угодно. Например, если в слове «хлеб» сделать четыре ошибки, это получится слово «пиво». — Ну да, известная шутка. Но я ему тоже так сказал, говорю, там написано «батухан». Я говорю, ну, поскольку б в принципе равно м, а «и» равно «ю», а «к» равно, как вы сказали, г, то получается «матюган». Ну, как бы... И это говорит в пользу подтверждения официальной истории, потому что считается, что очень многие матерные выражения у нас пошли как раз от татаро-монгольского. Ига, вот оно, как бы, вот видите, вот сказано. Он был матюканом как раз так что. Я предлагаю оставить нашу бренную Землю и переместиться куда-то подальше, например, на Марс. Да, недавно газета Times of India опубликовала интересную новость, в которой говорится примерно следующее, что НАСА планирует новые запуски луноходов и марсоходов в 2018 и 2020 году. И они будут отличаться, так сказать, новой технологией, которая называется ISRU или In-Situ Resource utilization, что, ну, in situ можно посмотреть, как переводится с латыни в Википедии, а сама система, по сути, означает экономию ресурсов и максимальное использование подручных материалов. Ну, в нашем случае это подручных материалов на, в космосе и на других планетах. Основная идея этой системы в том, что мы должны экономить как можно больше как можно больше полезного объема и веса для того, чтобы вместо, вместо например, воды или кислорода ввести полезную нагрузку, по-настоящему полезную. Например, какие-нибудь аппараты для новых экспериментов и, или, например, взять с собой больше людей на борт за счет того, что мы более эффективно будем расходовать ресурсы. И в этой связи вот это вот ресурс-утилизейшн, оно будет пытаться использовать подручные материалы, которые находятся в свободном доступе на поверхностях других планет, чтобы из них получать какие-то необходимые для жизнедеятельности астронавтов вещи. Вот, в частности, луноход должен будет заниматься получением воды, а марсоход должен будет заниматься получением кислорода. И... Они как-то будут должны будут потом объединить эти ресурсы для чего-то? Или речь идет о том, нет, что это два Нет, это два проекта отдельных, которые просто разные... Ну, это просто два проекта разного уровня сложности. На Марсе, естественно, сложнее, чем... Ну, естественно, что после этого марсохода вряд ли Марс станет обитаемым сразу. Просто это такой как бы шаг вперед. Вообще посмотреть, возможно это делать или нет. Ну, насколько я знаю, до сих пор практически все весь транспорт, который, например, доставляется на Международную космическую станцию, это вода в основном. Да, больше всего по массе, конечно, это вода. Кислород, например, на станции Мир кислород генерировался прямо там. Но вот эти вот кислородные таблетки, или я не помню, как они называются, они, естественно, поступали с Земли. А здесь же делается такой шаг, в сторону того, чтобы вообще ничего не возить. Вот возить чисто аппаратуру и людей, а они там уже должны быть на самообеспечении. Конечно, да, этого далеко, но вот такой неплохой шаг в сторону. И в 2020 году мы увидим, насколько это возможно и результативно. Но я еще думаю, что по полной нужно будет использовать рекуперацию, типа повторная очистка воды – Потому что здесь реально им уже туда воду не доставят, в случае чего. Поэтому вся вода, которая выделилась в процессе жизнедеятельности, собирается, очищается, стерилизуется и направляется повторно. Кстати, такая система была отработана на станции МКС, по-моему, как раз с российскими космонавтами, но потом сейчас от нее отказались, потому что она не то чтобы невкусная, просто у нее был такой пластиковый привкус. Мы говорили про это, про вот эту вот программу реалити-шоу, когда людей отправляют на Марс. Я хочу сказать, что вот, вот то, что сейчас занимаются разработкой вот таких вещей, это гораздо реалистичнее, И в этом смысле еще кажется более, ну скажем так, не скажу, что прям бредовая идея, не хочу сказать, что она мне прям совсем не нравится, ну хотят люди рисковать, но ну, пусть рискуют. Но вот как-то вот степень подготовки вот этих ребят, которых собираются отправлять в одном направлении на Марс и вот эта вот аккуратная, постепенная подготовка действительно вот серьезных каких-то экспедиций, ну это действительно все-то совсем на другом уровне. Да, надо еще напомнить, что нас это тот проект не поддержало, где, типа, на Марс в один конец. Они, конечно, они какую-то оказывали поддержку в плане оборудования, но они открестились, по сути, от этого проекта, сказали, что, типа, невозможно и все такое. А вот здесь видно, что подход совершенно другой, как ты правильно сказал. Проблема Марса до сих пор, что пока еще средств возврата с Марса нет. То есть даже несмотря на то, что у них там будут комфортные условия, пока они не могут назад вернуться. А в чем основная проблема? В том, что трудно рассчитать, а, даже, я бы сказал, по-видимому, проблема в том, что трудно доставить туда такое средство передвижения, чтобы оно долетело назад, чтобы у него хватило бензина и все такие вещи, топлива. топливо. Да. Бензин – это хорошо сказать. Как раз в этом проблема. Старт с планеты, даже пускай она и легче Земли, все равно это достаточно много. То есть туда нужно будет отправлять целый флот, чтобы назад вернулся один корабль. Это формула Сулковского называется, да, сколько топлива нужно, чтобы... Для увеличения на каждый килограмм требуется топливо не пропорционально больше, а чуть ли не в геометрической прогрессии. В этом проблема вывода на орбиту многотонных спутников и космических кораблей. Кстати, Россия заявила, что к 2020 году создаст ракету, вернее, ракетный комплекс с сверхтяжелый, который будет способен выводить от 80 тонн на орбиту и в перспективах до 160 тонн. То есть уже практически реализ... ну, идет подготовка к отправке грузов на дальние планеты. Мне, кстати, интересно, вот за счет чего идет эта деятельность, потому что очень много говорится на тему того, что современная именно российская наука, она находится в упадке, что все, все то, что осталось вот в космической отрасли разработок Советского Союза, оно все сейчас не в очень хорошем состоянии, там мало кадров, не хватает там молодых специалистов. И мне, конечно, интересно, насколько обоснованы эти обещания, а также было бы интересно узнать, насколько все-таки действительно у нас состояние вот хотя бы прикладных вот этих вот аспектов. Ну насчет э, строго прикладных могу сказать, что у нас все-таки более-менее неплохо, потому что мы до сих пор лидер по количеству запусков, причем во всем мире мы лидер. У нас э, даже НАСА и Америка вообще покупают места на э, наших Союзах, чтобы летать на МКС. И они сейчас отказались от проекта Шаттл. Они сейчас что-то, правда, готовят на замену, но еще очень долго. Так что у России с ракетными технологиями более-менее все хорошо. А мы давно уже стали таксистами в космосе. Еще нужно сказать, что вот эти марсоходы и луноходы, они будут иметь возможность э, сверлить грунт, брать оттуда образцы, нагревать их и смотреть, что оттуда испаряется. Если оттуда будет испаряться водяной пар, они будут смотреть, сколько его и можно ли его использовать для получения воды. Если там оттуда испарятся какие-нибудь полезные вещества или какие-нибудь... Например, если там водород будет найден, что, ну, естественно, не будет, ну, я гипотетически говорю, то можно будет смотреть, чтобы ввести туда кислород и получать из кислорода и водорода, например, воду. Ну и так, короче говоря, какие химические элементы они там найдут, максимально их использовать. А если с камня раздастся крик жи рептилоида. Значит, Бог их нагрузил. Нет, значит, можно еще использовать, будто и органику. Значит, мясо едят космонавты. Если они неорганические. Если они неорганические, значит не органические. Кремние органические. Кремний. Кремний не переваривается, да, насколько я знаю. Ну, шутки шутками, а идея это действительно очень логичная, то есть создать некие такие заводы по производству полезных нам веществ. Собственно, если мы прилетаем на планеты, которые полны разных веществ, почему бы это не использовать? Ну, вообще, я так полагаю, на Марсе достаточно кислородов в связанном состоянии много, потому что его красный цвет обеспечен оксидом железа. Ну, значит, значит просто восстановить и получить кислород. Ну, сейчас мы плавно перейдем к другим космическим новостям. Я вам расскажу о выдающимся космическом сражении, которое произошло в шикарной компьютерной игре и в онлайн Ну я думаю, что нужно отметить что это одна из, ну скажем так, уникальных игр Потому что она был, был период когда эта игра предлагала оформить себя как отдельную страну То есть они заявляли себя на то что они вот, мол отдельная страна Конечно это никто всерьез не воспринял ну, или если кто-то и воспринял всерьез, так или иначе это не прошло. Но там люди реально практически живут жизнью делают карьеру. Там люди могут зарабатывать реальные деньги, потому что для того, чтобы там, например, построить некий корабль, на это требуются реальные деньги, которые нужно вносить в игру. И время тоже. То есть время, они строятся да. реально месяцами или годами. В общем, в этой игре... Шикарно проработанная экономика, бои и так далее и тому подобное История началась с того, что одна компания арендовала звездную систему и забыла за нее заплатить Тут же активизировались пираты не только, которые попытались ее отжать Те чуваки, чья была система, поняли свою ошибку и попытались препятствовать своим действиям пиратам в общем, завязалось большое сражение, людей вовлекалось все больше и больше, и через несколько часов в битве участвовало уже более 7 тысяч человек. В результате это была самая большая битва в истории каких бы то ни было компьютерных игр. Например, до этой битвы ни в одну бою не погибало более 12 титанов, это самые большие корабли в этой игре, в этой же битве погибло 75 было потрачено 11 триллионов э, межзвездной валюты, что в переводе на доллары оценивается в 300 тысяч долларов. И это реально потерянные деньги Да, это реально потерянные деньги То есть деньги. Люди, там, например, чтобы построить корабль там Ты платишь какие-нибудь 10 тысяч долларов Это реальные деньги, ты там либо их можешь нести в игру И поэтому вот кто-то сейчас реально потерял немало реальных Война штука дорогая, да? Очень Да, причем корабли не только денег стоят, но еще строятся долго А также требуется длительный процесс обучения пилотов Битва длилась 21 час В ней участвовало 7500 участников Вовлечено 700 корпораций и 55 игровых альянсов. А чем все закончилось? А, насколько я знаю, русский альянс выиграл. Ура! Когда какие-то вот там писатели или футуристы думают о том, что, ну, какой может быть цивилизация в будущем, то иногда есть такая вот идея, что люди уйдут в виртуальные миры. Есть же вот идея сферы Дайсона, то есть такой сфера, которая будет построена вокруг звезды и будет выкачивать всю энергию на поверхности, поверхность будет большая, и люди будут использовать эту энергию, это, с одной стороны, один момент. А с другой стороны, что это объясняет, может объяснить, почему мы не видим большое количество инопланетных цивилизаций, потому что они, развившись, построили такую сферу и ушли в виртуальную жизнь. И вот когда я вижу вот такие вещи, как Иван онлайн, конечно, думаешь, ну, ну там все настолько серьезно, что ну запросто. Кирилла, можно глупый вопрос? Какая связь сферы Дайсона и виртуального мира? Ну нет, связь не прямая. Связь в том, что когда у тебя есть вся энергия, которая тебе нужна, тебе уже нет смысла искать ее где-то еще. Поэтому эти, эти две идеи, я сейчас не помню, где я прочитал связь вот этих двух идей, но связь в том, что ты, ты должен быть в комфортабельной зоне, чтобы ты знал, что тебе больше не надо ни о чем беспокоиться. А затем ты просто занимаешься собой. Вообще, так странно себе представить, что, может быть, где-то в далекой далекой галактике, за миллиарды со лет от нас. Какие-то чуваки тоже сидят за компьютерами или какими-то аналогами, у них есть аналог интернета, и они там тралят друг друга, выкладывают картинки с инопланетными котиками. Недавно, я думаю, многие в курсе, в Москве происходило такое событие, как гик пикник очень сильно разрекламированный. Вот тут в официальном сообществе написано крупнейший европейский фестиваль о современных технологиях, науки и искусстве. Соответственно, я его посетила, и Женя Брик тоже. Причем в качестве организатора, а я в качестве посетителя. Мое личное впечатление ну, довольно двойственное, потому что, по-моему как бы все это, оно не стоит такого другого билета и такой кучи времени, которое пришлось стоять на улице, на морозе в очереди. Тем не менее, этот гиг-пикник очень похож на фестиваль науки, которые проводится в МГУ и на других площадках Москвы. Потом, если вам нравятся фестивали науки и есть лишние деньги, то можно будет сходить на следующие гиг-пикники, если они еще будут в Москве. Самым значимым для меня, конечно же, на этом событии была лекция о продлении жизни, которую рассказывал Петр Федичев, ассоциированный профессор университета Инсбрука которая находится в Австрии, и научный директор э, фирмы Quantum Pharmaceuticals. Надеюсь, я правильно произношу название. Это как бы пока что малень, маленький такой стартап, который э, создали выпускники физтеха и их э, знакомые, собственно говоря. Они занимаются там биотехнологией, биоинженерией, биофизикой и разрабатывают э, новые лекарства с применением современных технологий. Скажи, пожалуйста, а вот э, прежде чем ты расскажешь нам, Новости хорошие или плохие? В целом, я думаю, они более хорошие, чем плохие. В частности, в начале лекции он показал график, на котором показано, что иск многих возрастных заболеваний увеличивается с возрастом примерно одинаково, что дает основание предположить что они связаны с некой, с некой общей проблемой, которую можно решить и, соответственно, уменьшить риск этих заболеваний. Ну, речь идет там об онкологиях, о заболеваниях позвоночника и многих других. Более того, после этого он показал э, аналогичные графики для некоторых видов животных. И оказывается, что старение у животных оно происходит не так, как у людей, ну, по крайней мере, у некоторых видов, а есть... Э, виды с так называемым преднебрежимым старением. Если для человека вот этот график смертности в зависимости от возраста в принципе увеличивается все время, то есть чем старше человек, тем больше у него риск погибнуть, то для таких животных, как допустим черепахи, некоторые виды черепах, некоторые виды рыб, моллюсков и знаменитые голые землекопы, для них этот риск, он не будет увеличиваться, а он выходит на некоторое такое плато То есть, получается, у них процессы старения идут не так, как у людей, и они скорее погибают не от, сам, не от самого износа организма, а от, от того, что они вырастают слишком крупными и покидают свою экологическую нишу, не могут добыть пропитание или по каким-то другим причинам. Кроме того, у этих животных сохраняется плодовитость, даже несмотря на большой возраст. Это, кстати, интересный момент, потому что ну, вот мы пользуемся какими-то вещами в жизни, и как-то так интуитивно кажется, что ну, чем-то пользуешься, оно должно изнашиваться. Организм, по идее, ну, обновляется, у него есть механизмы обновления, все понятно, но все равно интуитивно кажется логичным, что он тоже должен изнашиваться, у человека также же происходит. Ну, возможно, у этих животных тоже происходит некоторый износ, накопление ошибок и все такое. Ну, по крайней мере, это происходит намного медленнее, и вот как бы считается, что у них механизм старения как-то по-другому проходит, в на, намного более щадящем режиме, чем у нас. Ну, а, есть, а есть действительно, вот мы говорили по поводу, по есть такие медузы, которые не стареют вообще, но проблема в том, что они растут, и в какой-то момент они становятся такими большими, что это становится проблематичным. Ну, у черепах та же самая проблема наблюдается, когда они вырастают слишком большими. Более того, если черепах слишком крупные, то что более мелкие особи, более молодые, они нападают на нее и могут прогнать там с территории, где она кормится, потому что она становится слишком неуклюжей. Но опять же, все эти проблемы, они как бы не из-за износа организма, из-за того, что она вырастает слишком большая Наличный или что-то. Лишний обратный пример, что некоторые виды рыб после размножения стареют очень быстро и погибают. Например, лососевые. Да. И вот если бы старение человека можно было сделать таким же, как у черепахи, у этой, например, человек он не будет вырастать очень огромным. И более молодые особы будут его прогонять. К счастью, для человека такой проблемы не грозит. А, потому что такие особи, они просто объединятся в свой комьюнити и будут жить отдельно и расти дальше. Зато можно будет очень сильно сэкономить, как бы на всем том большом объеме разработок и комплексе процедур, которые необходимы для пожилых людей, больных возрастными заболеваниями. И здесь мы переходим к одному из важных аспектов экономическому. Если можно было сделать старение людей тоже пренебрежимым старением, как это называется, то это бы очень положительно сказалось на экономике, потому что не приходилось бы тратить огромные средства на лечение возрастных болезней. То есть сейчас у нас как происходит? Каждый человек вынужден отстегивать постоянно в пенсионный фонд, если, конечно, он официально официальной работе работает, деньги, которые будут потом вот людям, которые на пенсии живут, будут ими использованы. А если бы, как бы люди не уходили на пенсию, то не было бы этой проблемы. Ну, я тут отмечу, что Далеко не во всех странах есть понятие пенсии, но там все равно есть понятие откладывания сбережений на старость. И люди, которые работают, вот молодые, они все равно понимают, что нужно свою старость каким-то образом обеспечить. Да, есть понятие домов престарелых, специализированных клиник, которые вынуждены тратить деньги на лечение пожилых людей и, соответственно, даже на разработку новых каких-то лекарств и средств. Ну, то есть здесь речь идет прежде всего о том, что это не увеличивает именно время жизни, а просто улучшает ее качество, или речь идет о том, что и время жизни таким образом будет увеличено до очень больших сроков? Ну, как сказал этот э, Петр Федичев, в принципе, ну, он, как он предполагает, можно увеличить э, таким образом жизнь человека на, допустим, на несколько сотен, ну там на 200-300 на 300 лет. Потому что, мне кажется, это тоже представляет какую-то экономическую проблему. Интересно, как, какого рода И интересно, когда-нибудь вступит ли человечество на этот путь Но получается, что если у нас есть люди, которые практически не болеют И, соответственно, мы не тратим большое количество денег на эти болезни Но все продолжают просто жить Вот какой будет экономика тогда Ясно, что наверняка тогда снизится рождаемость Просто потому, что и так будет довольно много людей но вот этот мир будущего, интересно было бы его представить. Конечно, наверное, хотелось бы такой мир, потому что даже среди тех людей, которые э, понимают, что ну да, вот когда-то я умру, там когда-то меня не будет, все равно это легче принять скорее, чем понимание того, что есть еще большой шанс чем нибудь заболеть под конец. Не могу сказать, что это совсем оптимистичные новости, потому что даже если мы научимся стареть так же, как эти виды животных, если мы поймем механизмы, которые приводят к такому незначительному старению, это как бы не решает проблему смертности, там, человек будет также от обычных болезней погибать, от несчастных случаев, и все равно его организм будет медленно-медленно изнашиваться. Ну, просто медленно, но все равно будет продолжать. Тем не менее, направление перспективное. Ну, а Жень, вот ты тоже был на гиг-пикнике, вот хотелось бы понять все-таки, насколько это масштабное мероприятие, вот какой, по твоим ощущениям, был вообще уровень? Вот. Потому что все-таки у нас в России пока что с популяризацией науки не очень хорошо. Вот мы, например, с вами тоже стараемся этим заниматься. да, И поэтому каждое такое событие, оно действительно становится событием. И хочется вот дать им какую-то оценку. Да, я расскажу про Гики Пикник. Я там был оба дня, суббота и воскресенье, как помощник организации. Я выступал на стенде тимпанка. Я, мне довелось погулять по гик-пикнику, и в целом у меня сложились очень хорошие впечатления. Во-первых, он ориентирован не на ученых, а на общую массу, достаточно хорошо популяризирует науку, потому что там были, например, и демонстрации опытов по химии, в которых можно было самому поучаствовать, опыта по физике, в том числе законы Бернули, электричество, даже показывали небольшие катушки Тесла, статическое электричество и так далее. В общем, все было достаточно красиво. Что могу сказать по секциям? Были секции отдельные по роботам, где показывались различные достижения из Лего, когда дети и не только дети собирали роботов на радиоуправлении. Были секции квадрокоптеров, когда вертолеты с видеокамерами и квадрокоптеры летали и устраивали соревнования по прохождению сложных трасс через... Обручи. Также была секция, на которой представлены были различные изобретения, которые помогут людям с ограниченными физическими возможностями, типа протезы для рук, которые управлялись электрическими сигналами, снимаемыми с кожи человека. То есть там действительно инвалид приехал из Франции и, собственно, разработки протез, которым он успешно там, брал стакан, показывал. Большой палец, и так далее. Ну, правда, он в процессе разработки это достаточно медленно двигается. Также был экзоскелет, не электрический, без приводов, который просто способен помочь человеку поднимать большие грузы в районе 50-60 килограммов и спокойно с ними гулять. То есть на демонстрации парень, ну такой, не физически сильной комплекции, ходил с девушкой, сидящей у него на спине, на специальном кресле, совершенно свободно и, в общем-то, достаточно без усилий. Еще там надо заметить, что было очень много экспонатов, связанными, связанных с 3D-принтерами, и очень много самих 3D-принтеров всевозможных форм, размеров, и даже была про них специальная лекция. Да, на лекции я, к сожалению, не присутствовал, но я, в принципе, и так достаточно много знаю про 3D-принтеры, что с помощью них собираются печатать и органы человеческие, с, них, с помощью них уже, кстати, были напечатаны кости для замены а, в операциях людям, печатается еда, то есть э, можно, например, шоколадные замки напечатать и потом их с удовольствием съесть. В заключение обоих дней было... Два шоу. Робо-шоу и Тесла-шоу. К сожалению, вот с них я в полном разочаровании. Первый день Тесла-шоу не получилось, можно сказать, вообще, потому что молнии были длиной порядка 15 сантиметров. На следующий день в районе 30-40 сантиметров. Но судя по положению актеров, молнии должны были быть полтора-два метра. Вот. Также робо-шоу, к сожалению, я разочарую всех кто слушает этот подкаст, в нем сидел обычный человек. То есть никаких супертехнологий, которые позволяют двухметровому или даже более, там, в районе трех метров, роботу ходить и разговаривать с людьми, в России пока нет. Ну, в смысле, в, в рамках шоу. Просто проблема в том, что на фестивале науки э, многие подобные вещи есть бесплатно. На самом деле, конечно, я рекламирую фестиваль науки, потому что я сама иногда там участвую. Но я думаю, что еще нужно, чтобы у нас в стране сложилась некая инфраструктура научной популяризации, потому что ведь каждый из этих проектов, кто-то должен их делать. Вот Я так правильно понимаю, что на Geek-пикнике все-таки были привозные какие-то проекты в том числе, или это были исключительно российские? Привозных проектов было мало. У нас в основном это была выставка российских технологий. Но что хочу сказать, как я достаточно искушенный в технологиях, для меня этого было мало. То есть мне, наверное, уже нужно в Японию посмотреть на робототехнику. А, кстати, по хорошей робототехнике можно сходить на выставку строительной техники и технологии. Там есть монтажные роботы для сварки в цехах. Это действительно тоже интересно. Слушайте, ну а, наверное, такой вопрос, который у всех верится на языке, а народу там много было? Народу было достаточно много, ну, по моим примеру, народу было действительно много, и за два дня прошло около 20 тысяч человек. Более того, было даже слишком много, и у меня было такое ощущение, что все друг другу мешались, потому что, допустим... Большое количество людей толпится вокруг какого-нибудь стенда, а ты пытаешься посмотреть и испытываешь большое затруднение при этом, да. потому что пробиться куда-то. Друзья, ну я хочу вам рассказать немножко о вирусах. Самый известный, наверное, вирус простуды многим людям – это то, что сопровождает нас всю жизнь. Там люди, как правило, в среднем считается, что взрослый человек болеет 2-3 раза простудой в год но в последнее время стали появляться другие более серьезные вещи у нас есть вирус простуды вирус гриппа более серьезный вирус который может вызывать и пневмонию например где-то в 2002 2003 году появился вирус который известен по-русски как тяжелый острый респираторный синдром и ну, соответственно аббревиатура звучит как торс что довольно забавно, но на Западе он известен как SARS, то есть там Severe Acute Respiratory Syndrome. Вот эта аббревиатура SARS, она даже по-русски очень часто используется, и также ее называют в СМИ атипичной пневмонии, скорее всего, кто-то вот из слушателей слышал такие вещи. И это была срекистрирована болезнь в Китае. На данный момент известно, что возбудителем SARS является коронавирус, и коронавирус, вот коронавирусы долгое время считались не очень опасными, но вот теперь это мнение изменено, и мы видим, что есть уже коронавирусы, которые очень опасны для человека. Собственно говоря, появился где-то в 2012-2013 годах другой вирус, который называется МЕРС, это Middle East Respiratory Syndrome, то есть у нас вот русского какого-то термина «я не нашел», чтобы сегодня использовался, но, по-видимому, это будет среднеазиатский респираторный синдром. Этот вирус интересен тем, что, появившись в Саудовской Аравии, он передается от человека к человеку гораздо хуже, чем САРС. Поэтому вот эта эпидемия типичной пневмонии, ее проблематичность была именно в том, что вирус легко передавался обычным воздушно-капельным путем. И поэтому большое количество людей заболели. Когда дело касается Мерса, то здесь такой ситуации нет. И, например, вот, заражение, большое количество людей, которые взаимодействовали с больным, там из 10 человек там только один заразился. То есть вот такая вот динамика. Причем интересно, что это, этот вирус попал к человеку от летучей мыши. И затем нашли летучую мышь, которая как раз жила рядом с человеком, который заболел, и у нее нашли этот вирус, и его он полностью 100% совпадает. То есть тот же самый вирус. А мышка тоже болела или она была просто носителем? Она была просто носителем. То есть вирус вообще находится в дикой природе у разных животных, кроме того, что он находится у... Вот у летучих мышей, ну, по крайней мере, я не видел нигде указания на то, что летучая мышь от него болела именно. В общем, если вы, уважаемые слушатели летучая мышь, можете не беспокоиться. А также можете не беспокоиться, если вы являетесь аманийским верблюдом. Потому что в сыворотке крови у всех аманийских верблюдов были найдены специфические антитела против этого, против этого возбудителя, и в том числе где-то у 15% испанских верблюдов. Это означает, что эти животные тоже являются переносчиками. Так что если кто-то едет, вот, например, в ту же Саудовскую Аравию то взаимодействие с животными... Э, с, взаимодействие... верблюдов. Совершенно верно, да. При этом европейские скот и какие-то другие виды верблюдов, антител не имеют. То есть, когда мы говорим про вирусы, всегда стоит задаваться вопросом того, а что, как он живет, как он перемещается в вот, дикой природе. И вот на такой вопрос, как правило, всегда имеется ответ, рано или поздно. А в чем же, собственно говоря, новость? Новость состоит в том, что китайские ученые обнаружили вещество, которое, по крайней мере, в лабораторных условиях блокирует репликацию вируса. Вообще, вот практически все лекарства, которые атакуют вирусы, они их не убивают, а, как правило, просто предотвращают их размножение. Вот, в то время, как, например, какие-нибудь там антибактериальные средства, они как раз именно убивают бактерии. Но здесь, в принципе, лейкоциты уже справляются с самими вирусами. Главное предотвратить размножение. Да, да, да, совершенно верно. И здесь та же самая история. Вот, кстати, например, вот риновирус, то есть самая обычная простуда, до сих пор нет лекарств, которые бы именно предотвращали размножение. То есть фактически каждый раз, когда кто-то болеет простудой, лечение одно – вы можете снять симптомы. Большая часть симптомов простуды – это на самом деле реакция вашей иммунной системы, даже немножко утрированная, слишком сильно иммунная система реагирует на вирус. А когда дело касается вот, вот этих вот серьезных коронавирусов SARS и МЕРС, практически все смерти от этих вирусов – это результат реакции иммунной системы. А каким образом лекарство мешает вирусам размножаться? Оно мешает им в клетку именно заразиться. Ну, в данном случае, да. Вот они обнаружили пептид, который предотвращает слияние вируса с клетками человека. Uh, этот пептид называется HR2P. Я не знаю какого-либо более <свят>, такого удобоваримого названия. Ну а пептид это маленький белок, то есть это небольшая последовательность остатков аминокислот. Там, когда их там штук 15-20 этих остатков, то это пептид. А белком называется вещество, когда там последовательность уже из больше, чем 50 остатков аминокислот. То есть это гораздо более сложная вещь. Но вот uh, в новостях это нередко называли вот из того, что я читал, по разным сайтам назвали маленьким белком. Ну, в общем, пептид. Белочек. Да, белочек такой. Ну, конечно же, ясно, что до того, как реально это будет использоваться где-то, если оно будет использоваться, нужно перейти от лабораторных исследований к исследованиям на животных и затем только там, к исследованию на человека. Но в конечном счете, я вот хотел бы ну, вот еще раз вернуться, что люди, которые причем погибали от э, и САРСа и от МЕРСа, они э, Погибали за счет того, что у иммунной системы бывает такая ситуация, когда она входит в, такую, в, такой, как бы сказать, в такой цикл, да, в такой цикл когда, когда начинается генерироваться в одном месте большое количество антител, и все это приводит к ужасно серьезным симптомам, и человек может реально от этого погибнуть. Поэтому, поэтому новость относительно хорошая, и я очень надеюсь, что когда-нибудь все-таки изобретут и какие-то средства против вируса простуды, потому что, например, есть целый ряд вирусов, которые ну, просто не распространяются среди человеческого населения. Потому что они вот как вот в данном случае, вот мерс просто про плохо передаются от человека к человеку, у них слабые механизмы, но ведь в любой момент может возникнуть мутация, которая закрепит как раз ее хорошо, хорошей передаче от человека к человеку, и тогда это может быть реальной серьезной проблемой. Никаких пока что средств против этих вирусов нет, и даже близко, к сожалению, нет. Вот это вот первая такая оптимистичная новость. Пять вспоминается вирус иммунодефицита человека, что против него сейчас тоже активно ведут а, разработки. А ведутся разработки лекарств, но на самом деле с вирусом СПИДа легко бороться, он не выдерживает температуру свыше 47 градусов, но проблема в том, что человек эту температуру не выдерживает тоже. В России есть дискриминация женщин-космонавтов. Для примера, американские космонавты, женщины, их было 17, летали они около 40 раз, а русских женщин летало 3, летали 5 раз и все в Советском Союзе. С тех пор у нас не было ни одной женщины в космосе. Одна из причин – это менталитет российских мужчин, которые не хотят видеть женщин в космос. Они считают, что это чисто мужское, грубое, жесткое, что нежные девушки туда не должны попадать. Миф о том, что женщины туда не хотят, действительно миф, потому что по опросам желающих, Женщин много, ну, примерно вдвое меньше, чем мужчин, но их все равно много. То есть, если бы набирали по желающим, то где-то в два раза меньше, чем мужчин, было бы и на борту. Ты вот говоришь, что это связано с менталитетом, а вот ну, по какой информации ты сделал такой вывод? А, вот читал небольшое интервью Валентины Терешковой, она говорит, что… Действительно, не пускают именно руководители, и нет заказов на государственном уровне на эксперименты с женщинами в космосе. Ну, вообще, вообще, это, конечно, довольно грустное наблюдение, потому что, мне кажется, что в современном мире уже ясно, что чем, ну, как сказать, дискриминация по половому признаку, она, ну, как-то вот все-таки настолько вчерашний день, что те страны, где это до сих пор еще сохраняется, но это уже как-то не очень прогрессивно, так скажем. Я бы еще сказал, что если даже предположить, что есть некая дискриминация, все равно какой-то определенный процент женщин должен быть в космосе просто потому, что мы должны ставить эксперименты, которые мы не можем ставить без женщин. И это тормозит развитие вообще-то российской науки. И наши коллеги заморские они это понимают и поэтому но ну, там и шовинизм не, не в такой степени как у нас Ливон я очень стесняюсь но все-таки спрошу что ты подразумевал в своей речи под экспериментами ну я так понимаю что речь идет о том что когда например не знаю вот возьмем простой случай когда мы проводим клиническое испытание лекарств было бы странно если бы в этих испытаниях участвовали только мужчины потому что если мы действительно считаем что а это действительно так что мужской организм отличается от женского и физиологически все равно отличия безусловно есть, то странно было бы, то таким образом мы не знали бы влияния, например, каких-то особенностей женщин на действие лекарства. То же самое с космосом, например. Вот первое, что у меня в мысли возникло, что хорошо, у нас летают только мужчины в космос. Это значит, что мы всегда снимаем показания только того, как реагирует на разные ситуации мужчина. А как на такие же перегрузки будет реагировать женская физиология? Мы, например, этого не знаем. К примеру, ну вот как минимум это. Как минимум мы должны были отправить женщин в космос, чтобы посмотреть, справляются ли они наравне с мужчинами или нет. И уже на основании этого делать какие-то выводы адекватные. А, не... а сейчас получается, что чиновники решают вместо космонавтов. Ну ведь мы же отправляли женщин уже. Ну да, и они, в общем-то, справились. Хотя есть ну есть разные мнения на этот счет. Сейчас уже там все покрыто туманом, но так-то они задачу свою выполняли ну, всегда. Да. Проблема была в том, что тогда еще были очень тяжелые условия. И когда Валентина Тельшкова говорила, что все нормально, это было кодовое слово, что ей весьма плохо. То есть там отлично, все хорошо, нормально, это уже она на грани. То есть она теряла сознание, ей было действительно плохо и так далее. Ну да, но ну, они-то летали на консервных банках, еще совсем современные корабли, они ни в какое. Ну, они вообще даже не похожи на то, на чем отправляли в космос того же Гагарина. Сегодня бы э, этот корабль даже в Восток, он бы даже. Он бы даже не считался кораблем формально, он бы не соответствовал никаким даже минимальным требованиям. Ну, вообще это, конечно, удивительно, насколько эти ну, люди действительно вот, тебя отправляют в космос, и ты понимаешь, что может быть что угодно, и ты можешь не вернуться, ты можешь не долететь. То есть это и бывали же случаи, когда именно это и происходило. То есть сейчас и сейчас бывают разные ситуации. Но тогда это было действительно, вот, все это было на грани технологий, на грани того, что мы знаем. И то меня, конечно, удивляет проработка сценариев, которые были, когда учитывалось ну, практически все, что только можно учесть. И я, я так понимаю, что здесь работали очень большое количество людей, целые команды, которые вот продумали все эти сценарии. Все это надо было заложить в очень эргономичную технологию. Это, конечно, просто потрясающе. И вот мы сегодня уже говорили про Марс, там та же самая ситуация, то есть мы сейчас пытаемся просчитать разные ситуации, разные возможности вот на тех ограниченных ресурсах, что есть, как-то вот выплыть, что меня всегда немножко, с одной стороны, радует, я восхищаюсь тому, что наше человечество старается достичь, казалось бы, невозможного, с другой стороны, я все-таки понимаю, что есть очень серьезный предел нашим возможностям. И что, в общем-то, вполне мыслима ситуация, когда мы поймем, вы знаете, вообще-то мы не можем колонизировать Марс. Вот просто не можем и все. Вот, вот не складываются. Законы физики, те ресурсы, которые мы им обладаем, те технологии, которые мы знаем, вот они просто нам, к примеру, не позволяют. Или, например, они позволят нам колонизацию на Марс, не позволят что-то еще. Мы давно не поднимали тему когнитивных ошибок, и я сегодня, прежде чем рассказать о когнитивной ошибки хочу провести небольшой эксперимент. Я сейчас нашим скептикам раздаю бумажки. выберите вот по одной бумажечке случайным образом, то есть ребята не видят, что на них написано. Затем смотрите, прежде чем переворачивать, там вы увидите произведение большого количества цифр. Ваша задача написать, как вы думаете, примерно скольки какому числу это произведение равно просто приблизительно напишите э, ваше предположение особо долго не раздумывая не пытаясь вычислить итак поехали Посмотрим, сработал ли эксперимент. Все дело в том, что выборка не очень большая, поэтому трудно посмотреть. А, но ну, вы знаете, удивительно, но <laughs> сработало. <laughs> в общем, смотрите, значит, что я раз, раздал? У нас были несколько бумажек. На одной из них было написано а, единицу умножить на 2, на 3 и так далее до 8, то есть произведение от единицы до восьмерки. А, на других было написано наоборот от восьмерки до единицы. И я дал, дал вам, вы случайно вытянули, два человека вытянули, у нас, вот я раздавал трейм, Ливон и Женя вытянули бумажки, на которых написано вот, вот это произведение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и оценки были 10 тысяч и 50 тысяч. А Лаида вытянула бумажку, где было написано произведение наоборот порядок, то есть 8 умножить на 7, на 6, на 5, на 4, на 3, на 2, 1. И ее оценка была 100 тысяч. А правильный ответ на самом деле 40 320. Но что интересно, что те люди, которые видят Которые видят числа, начиная с единицы по восьмерку, они, как правило, будут писать гораздо более маленькое число. Люди же, которые видят вначале восьмерку и затем семерку и шестерку, они будут писать гораздо большее число. И проводившиеся эксперименты, они показывали о том, что когда вот давали большому количеству людей такое задание, там было задание еще более жесткое, за 5 секунд нужно было оценить произведения, то в первой группе, то есть в группе тех людей, которые, которым давалось 8 на 7 на 6 на 5, оценка средняя была 2250, а во второй группе, где 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, оценка была в среднем 512. То есть это при том, что правильный результат 40 тысяч, но люди вот просто вот быстро, когда оценивали, получалось, что те, что вот разница была существенная. И в нашем случае при вот этой вот малюсенькой выборке все равно мы увидели этот результат. То есть это означает что? Что просто видя в начале число 8, там 8 умножить на 7, человек сразу представляет себе гораздо большее число. А если человек видит там 1 на 2, то ему кажется, что число будет меньшее. Вот это называется эффект привязки. Это такая когнитивная ошибка, когда человек делает свое, принимает свое решение, основываясь на уже в начале полученной какой-то информации. Например, проводится еще такой эксперимент. Я вам говорю. Скажите, пожалуйста, доля африканских стран в ООН, она больше или, или меньше 65%? Меньше. Ну а как вы думаете, дайте оценку, сколько примерно? 20%. 15%. Африканских стран? То есть количество да. стран просто... Да, доля африканских стран в ООН, она больше или меньше 65%? И примерно сколько, как ты думаешь? Но мне кажется, примерно 40-50%, потому что их много, они мелкие такие. Окей, да. Ну, значит, это один вопрос. И, к сожалению, поскольку у нас нет контрольной какой-то второй группы, я не могу задать второй вопрос. А второй вопрос звучал бы таким образом. Доля африканских стран в ООН, больше она или меньше 10%? И так вот, в этой группе которая, где говорили 10%, долю называли где-то 25. А группе, которая, которая называли число 65, как я вам сейчас сказал, в среднем люди называли 45%. Кстати говоря, я не знаю, сколько на самом деле процентов, какой правильный ответ, но экспериментаторы тоже, по-видимому, не знали. То есть здесь речь идет о том, что в первом случае вы, кстати, как раз наоборот сказали, вот Женя Левон очень низкий процент, а Лаида сказала как раз тот процент, который... И здесь речь идет об этом эффекте, что... что... В голове уже есть цифра 65, и ты начинаешь каким-то образом прыгать от этой цифры. И вот такие вещи используются в маркетинге, например, когда вам дается какое-нибудь число, например, а вы знаете, что три упаковки этой шоколадки стоят столько-то, и вы уже начинаете прыгать от этого числа. Например, если вы с кем-то ну, пытаетесь торговаться, вы делаете то же самое. Например, что-то стоит 100 долларов, а вы человека говорите «я куплю за 20». И, и уже начинает, как, идет прыжок где-то вот от этой примерно цифры. Ну, правда, здесь, может быть, не совсем правильный пример, когда уже есть цена, уже есть уже какое-то число. А вот когда цены вообще нет, за сколько продаж? За 20. Ну, это задача вилки тоже, в принципе. То есть я говорю, э, я его куплю за 80 долларов, и уже танцевать будут между 80 и 100, снижение и наращивание. А я говорю, за 20, и уже между 20 и 100, там и за 50 можно, в конце концов, торговаться. Ну вот интересно, что этот, э, это, в общем-то, довольно известный эффект, и тем не менее до сих пор еще нет консенсуса по объяснению этого эффекта, почему это происходит. Одно из объяснений состоит в том, что человек слышит какую-то гипотезу, например, я вам говорю, э, что вот я, когда я вам задавал вопрос по поводу стран, я вам сказал 65%, соответственно, вы уже мысленно представляете, что это одна из гипотез. И вы уже пытаясь, когда вы придумаете другую гипотезу, пытаетесь на самом деле ее каким-то образом вязать с этой, найти, как вот, насколько она похожа на эту. И поэтому вот идет привязка как бы к этой. То есть, грубо говоря, можно еще это описать таким образом, что когда я вам даю 65%, это, грубо говоря, первая такая для вас-то рандомная гипотеза какая-то. Ведь это число 65%, вот про африканские страны, оно в эксперименте определялось верчением рулетки. Причем при присутствии людей, над которыми родился эксперимент. То есть они знали, что это случайное число. И несмотря на это, они все равно как-то прыгали от этого числа, получается. Поэтому вот есть вот такая вот такой момент, когда идея того, что если у нас есть какая-то гипотеза, то мы затем от нее прыгаем потом. Но проблема состоит в том, что... То есть это объяснение плохо тем, что эффект наблюдается даже тогда, когда изначальное число, ну реально даже не может быть гипотезой. Например, задавался такой вопрос, скажите, Махатма Ганди он умирал до или после 9 лет? Ну, то есть ясно, что он не умер в 9 лет. Но при этом в другой группе задавали вопрос, он умер до или после 140 лет? И ясно, что до 140 лет. Но при этом, несмотря на то, что вот ну, ясно, что эти ответы не могут быть даже изначально гипотезами, люди реально все равно попадали под эффект якоря. И те, которым предлагался вопрос про 9 лет, говорили, что в среднем э, он умер где-то там 50 в 50 лет. А те, которым говорили число 140, сказали, что он умер в среднем в 67. То есть все равно эффект сработал. Хотя изначально гипотеза ну, 9 лет ясно, что это абсурд, так же, как 140. Не наталкивает это на мысль, что люди вообще глупые существа? Бесспорно. Ну, кстати говоря, эффект якоря, очень от него очень трудно избавиться. И хотя были изначальные данные о том, что специалиста, эксперта в области гораздо сложнее обмануть этим эффектом, все равно это возможно сделать. Ну, несмотря на то, что современная наука, в частности, рассматривает такую проблему, как увеличение продолжительности жизни, бессмертие, все такое, но есть вещи, которые как бы этому препятствуют, в частности, нависающие над миром угроза ядерной войны. И в связи с этим я хотела бы рассказать про такую абстрактную вещь, как часы судного дня. Часы судного дня – это проект журнала бюллетень физиков, ученых ядерщиков, в переводе на русский, если сказать. Они были придуманы в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Соответственно, периодически на обложке этого журнала публикуются изображения часов, которые показывают время близко к полуночи без нескольких минут. Полночь символизирует как бы судный день, то есть момент ядерного катаклизма, а время, оставшись до полуночи, символизирует напряженность отношений между странами, вероятность того, что, что близок этот день что что-то произойдет трагическое. Ну а какого порядка там числа, когда спокойно все, например? Ну вот в Википедии есть таблица колебаний минут, минутной стрелки часов, публиковавшись на, на обложке этого журнала. Изначально это было без семи минут полночь. Самый минимум это было без двух минут это был момент, когда СССР и США испытывали свои термоядерные бомбы впервые. Они, соответственно, как бы находились дальше от полуночи в те моменты затишья, в более спокойные, как бы, то есть где-то вот порядка 10-15 минут, и приближались к полуночи в моменты кризисов. А сегодня мы на какой отметке? Сейчас у нас отметка достаточно близкая, без пяти полночь. Значит, все-таки есть напряжение. Здесь написано, что причина — недостаточный прогресс в сокращении и нераспространении ядерного оружия. Возможно, здесь как бы ситуация с Кореей, там имеет место, там, с всеми такими странами, которые тоже пытаются как бы в... Войти в клуб, да? Да. Ну, это, конечно, такое, немножко политические заявления могут быть, то есть... Но довольно любопытно такое, любопытная идея. Ну вообще круто, что есть такие часы. Интересно смотреть, а где мы сейчас, да? Интересно, чтобы эти часы были в каком-то месте, чтобы все могли динамически голосовать за них. Да. То есть, грубо говоря, вы знаете, мы чувствуем, что полная задница. Но вот, например, далеко не все русские люди знают, что там вот в момент холодной войны в США были реальные беспокойства по поводу того, что сейчас начнется ядерная война, и СССР нас уничтожит. Более того, если я не ошибаюсь, были даже ситуации, когда... В каком-нибудь городе происходило ложное срабатывание системы опущения объясненной опасности. И люди начинали паниковать, кричать, плакать, убегать в бомбоубежище. Ну да, да. да. Там вообще, в принципе, одно-два поколения, они жили вот по таким страхам, и есть ряд американских фильмов, которые связаны с этим. Поэтому это совершенно реальная была угроза, и вот обычные люди, которые были далеки от политики, а самое главное от понимания того, что творится в Советском Союзе, ведь железный занавес был в обе стороны, и люди вот так же, как сейчас, мы практически не знаем, что происходит в Северной Корее, точно так же тогда люди довольно плохо представляли себе, как люди живут в СССР. И Поэтому, конечно, для обычного человека это было ужас. Ну да, американцы и советские публицисты рисовали друг на друга карикатуры думали, что каждый думал, что там за железным занавесом живут некие чудовища, которые хотят поработить или уничтожить мир. Да, еще я слышал интересную историю о том, как у нас в одном из, так сказать, на одном из пультов контроля было ложное срабатывание, и человек должен был как бы отправить уже ракету, но не отправил, потому что он засомневался, он как бы понял, что это ошибка. И этого человека уволили с позором, естественно, потому что ему приказ поступил, а он не выполнил. Ну, мне кажется... Может быть, это какая-то ошибочная информация, или, по крайней мере, она не так драматична, как может показаться на первый взгляд, потому что там нужно много подтверждений, и должны несколько человек запустить ракету. Ну, два, как минимум два человека даже. Должны... Ну, да, там на пульте, на самом деле, три человека всегда находятся. И там еще им спускается специальный код... И они должны знать этот код и ввести его. И если они не вводят код, то ничего не сработает. И то же самое, этот код должен соответствовать тому коду, который находится на, опуска... на запускаемой ракете. Каким образом он соответствует, там какое-то есть соответствие. Поэтому там, на самом деле, очень много шагов. Поэтому, может, не бояться всяких видео-смешнявочек, смешно... мультфильмов, в которых э, там что-нибудь на стол президента упало, попало на красную кнопку, и началась война, все умерли. Да, ну вот интересно, что там рекорд был без двух минут. Это значит, что мы можем все вместе объединиться и сделать новый рекорд без одной минуты. Я почему-то совсем о другом времени думается. Пять минут после полуночи. Мы как-то давно рассказывали про двух братьев, которые создали супер-трансконтинентальный передатчик межгалактической энергии на основе башни Тесла. И мы там раскритиковали... Подход мы раскритиковали там, то, что он спонсируется разными серыми личностями. Но мы очень аккуратно тогда говорили. И еще проблема была в том, что они не особо распространялись по поводу физики процессов. Но вот теперь нам в группу скинули инфу, что эти ребята расширяются, и у них теперь появились видео, где объясняются принципы, по которым они собираются все это реализовывать. Ну, я изучу материал и постараюсь, не скучно, но все-таки уже с деталями ну, рассказать, что вообще они делают и почему этого делать не надо. Причем там ролик кинули, который вроде бы как ролик из Российской Академии Наук. Да, там типа презентация перед реальными учеными проходит, что мне уже не, не нравилось, но я пока не смотрел. И мы пока еще не знаем, к какому выводу они пришли. Может быть там типа изразят, ребят, хватит спекулировать на имени Тесла. Друзья, мы наконец-то открываем новый сезон Тайного Знания, и сегодня мы демонстрируем вам этот ролик. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо. Вот такое. деятель, скажите, есть у вас какие-нибудь версии? Это пиунова нет, Левон, не совсем. Это Мизулина. Нет. Это Лейда Кушнарева. Нет, нет. Это если я дам подсказку одну для слушателей: это мужской голос. То есть это голос мужчины. Но больше подсказки я давать не буду. То Круг есть это возможность... да. Транссексуал. Круг сузился. Как это, в любом случае. Это муж пионовый. В общем, сезон тайного знания открыт, так что присылайте обязательно ваши о вашей версии, мы их озвучим в прямом эфире. Ну что ж, сегодняшний выпуск подошел к концу. Всем большое спасибо за внимание. Пока. Ну, раз Львон этого не сказал, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Что там еще нужно делать? Вот, Лайда, ты не можешь нормально. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Пока. До свидания.